Привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот у нас уже не первая информация есть о Galaxy Watch 6, какие они будут, но это первая, которая действительно достойно внимания. А, о чем здесь речь? Смотрите, умные часы Galaxy Watch 6 вернутся к дизайну с изогнутым экраном. Такой экран изогнутый у них был на Active 2, и мне действительно это нравилось, и я вам сейчас немножко на видосике вот так, как здесь, напомню, как они выглядели. Да, конечно же, царапаются они больше, но если вы будете нормально их носить и следить, то ничего не будет, а выглядит это круто, как вот на пикселях. Pixel Watch. Далее, что в этой статье у нас, дорогие друзья, написано? Здесь написано, что у Galaxy Watch 4, 5, здесь только 5. Плоский экран, на самом деле у четвертых, и у третьих он был плоский. А здесь мы читаем. Известный китайский сетевой информер поделился первыми подробностями о новой э, поколении умных часов Samsung. По данным источника, Samsung несет серьезные изменения в дизайн Galaxy Watch 6. Ну, хотелось бы, конечно, потому что не особых изменений-то нет. Так, маленечко, и небольшая трансформация. И здесь Samsung Galaxy возвращается к дизайну с изоляционным стеклом. Отныне известно, что стекло неплоское плоское и, э, и другой информации мало. По сути, дизайн может оказаться похож на Google Pixel Watch, но скорее всего на Active, а не на Google Pixel Watch, а на Active 2 именно. Сейчас Samsung выпускает часы с плоским экраном. Подобный дизайн с изогнутыми краями защитного стекла делает экран более восприимчивым царапинам, но также может сделать устройство более элегантным и красивым. На самом деле так и выглядит. Элегантно и красиво. Как ожидается, серия Samsung Galaxy Watch 6 предложит все современные функции отслеживания здоровья и физической формы, включая мариторинг, антариального давления, отслеживание частоты сердечных сокращений, КГ, кислород, анализ состава тела, отслеживание сна и физической активности. Ожидается также, что часы будут доступны в двух версиях, только Wi-Fi и с поддержкой сотовых Wi-Fi плюс 5G. По предварительным данным, новая серия Samsung Galaxy Watch дебютирует ближе к концу года. Одновременно со складными смартфонами Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Ну, лично я думаю, что это будет тоже в августе или крайний срок сентябрь. Поэтому, как обычно, последнее время, последних по крайней мере 3-4 моделей именно тогда не анонсировали их. Это август, начало сентября. Так, имеет заслуженную хорошую репутацию этот инсайдер. Он одним из первых рассказал о смартфонах с экранами э, водопадами. Ага, ну ладно. О челке в X, X, о новом дизайне iPhone 14, о 200 датчике изображения Samsung и многие другие новинки. Ну, думаю, что да, скорее всего, потому что все те прошлые, Инсайдерские выбросы, которые были о Galaxy Watch 5, они оправдались В том числе отсутствие Бизеля у Pro-версии Ну и датчик температуры Который, кстати, до сих пор не работает Ну, ждем Кстати, подпишитесь на каналчик Потому что первая информация О датчике температуры Будет у меня 100% Подписывайся, пока